Друзья, всем привет! Я знаю, что давным-давно, это уже было месяца два назад, когда написал пост, что с удовольствием хочу с вами поделиться темой, как желаемое сделать действительным. И у меня просто по своей работе, то есть ну, по своим трудам, которые я сделал, просто реально не получалось по времени. Но что самое интересное, в этот четверг это получится. Через буквально там два-три дня, сегодня вторник, получается два дня, я выйду и поделюсь с вами формулой успеха, которая работает. То есть это не волшебный какой-то грааль, где вы послушаете станете станете успешными. Но, по крайней мере, вы хотя бы будете видеть дорогу, где какие точки, на что необходимо обращать внимание, какие действия необходимо проделать уже прямо сейчас. Потому что трансформация займется равно какое-то время. И поэтому, чем быстрее вы услышите, и возможно, как раз то, что я буду рассказывать, как раз то, что вы искали. Не факт, но очень большая вероятность того, что вы услышите и примете для себя какие-то новшества, которые приведут вас в то состояние, в которое вы хотите. Я вас всех с удовольствием приглашаю на это мероприятие, это будет у нас четверг, время расписания увидите в описании. До скорых встреч, всем пока, до четверга.